Приветствую тебя на своем канале, сейчас мы поговорим о новом дробовике в коробках удачи за варбаксы. Новый фабарм просит 900 варбаксов за первую коробку, и на 300 варбаксов меньше за каждую последующую. Добавили его совсем недавно, и я вам хочу немного рассказать о своих впечатлениях об этой имби Кстати, если ты хочешь себе Орсис Т5000, то подпишись на канал, вступи в группу ВКонтакте и поделись роликом ВКонтакте, победитель будет опубликован в группе. Ролик не будет обзором оружия, и я не буду вам показывать характеристики и говорить какие хуже, какие лучше, ибо это глупо. Пока вы сами не поиграете с дробовиком, вы никогда не узнаете, хорошая эта пушка или нет. Начнем с того, что я потратил 120 тысяч варбаксов на это оружие и он мне не выпал. Но зато мне выпал на 207 дней. Поверьте, это очень много, ибо оружие, которое идет на время, не требует денег на ремонт и вам будет намного проще накопить варбаксы по новой. Если вы думаете, что этот дробовик дорогой, то вы сильно заблуждаетесь. Он может выпасть вам из одной коробки сроком на 24 дня и шанс выпадения на такой срок достаточно высокий. А вот навсегда он выпадает куда реже. Шанс выпадения не приравняли к золотой пушке, значит процент тысячная и это очень мало. Вы можете потратить до миллиона, чтобы попытаться его выбить, но ребят, это того стоит. Начиная с этого оружия, внимание к коробкам удачи за варбаксы стало в разы больше и это не может не радовать. Впервые за несколько лет нам дали достойное оружие, которое мы можем выбить не за кредиты. Я хочу, чтобы вы понимали, что экономику игры приводит в нормальный вид, который она должна была иметь со старта проекта. Давайте вспомним, как было раньше. У нас были средние оружия в щеках и очень мощное оружие в коробках удачи за рубли. А сейчас у нас есть огромный выбор. На инженера ПП 2000, которая идет за баксы на время. МП5 в легендарной ветки поставщиков, у которой ваншот в голову и достойные характеристики. Бизон и АК9, которую недавно апнули. На медика Веном с охилительным ваншотом Сайга в легендарной ветке. Теперь еще и по в коробках удачи за варбаксы. А раньше, если у тебя нет доната, то играть было сложно, а сейчас игру приводит в порядок и донатить уже не обязательно. Только на комплект випок по 600 рублей в месяц, чтобы побыстрее открыть все. У нас есть РМ, где дают кучу варбаксов, випок и корон. Скоро сделают еще и коробки удачи за короны. В общем, вы должны понимать, что игра выходит из статуса «Заплати, и выиграй». Что я хотел сказать о новом фабарме. Определенно, это один из самых лучших дробовиков в игре. Дышит в спину донату и играть с ним одно удовольствие. Ведь прекрасный схорострел с отличным уроном дают о себе знать. Теперь вопрос в другом. Стал бы я вам его советовать? Ну, думаю, конечно бы я вам его посоветовал. Если вы его не выбьете на Всегда, то вы его выбьете на большой Срок по времени, и вы точно не захотите Отдавать это оружие обратно в магазин а, Вот у меня, например, есть DP И USAS. буду ли я играть с Фабармом Я думаю, что, конечно же, буду Ведь он почти не хуже этих дробовиков Единственное, что мне в нем не нравится Так это его внешний вид, очень сильно жду Скины на него, чтобы не видеть этот убогий Вид, как у Ревентона, если вы реально Хотите полный обзор этого дробовика Со сравнениями и характеристиками, то Напишите в комментариях, на этом все Надеюсь, вы оцените ролик лайком и также подпишитесь на канал, ведь ролики годные, о а просмотров как кот наплакал. Не забудьте подписаться на мою страницу и мою группу ВКонтакте. Всем пока!